Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами вновь Олег, и мы продолжаем играть в игру Divinity 2 Original Sin. В прошлый раз мы остановились э, вот здесь вот в лагере э, Форта Радость. Предводителем здесь является вожак лагеря Гриф, так называемый. Так вот, он не хочет отпускать вот этого эльфа, пока мы не найдем ему какие-то доказательства пропажи его апельсинчиков, видите ли? И вот сегодня... Ну, я думаю, мы до этого еще пока не дойдем, но пойдем выполнять второстепеннейшие квесты какие-нибудь. Но для начала наша банда ведроголовых. Она не полном комплекте, я смотрю. Почему один без ведра на голове? Как так? Это и возмутительно. Пошли искать ведро. Так, что это за безобразие? Не должно быть такого. Так, вот есть ведро, но они красненькие, это значит, что нам нельзя их просто так брать и тырить. А что у нас, кто здесь такой? Это ты кто такой? Хо-хо, ты же не для того пришла, чтобы с меня последние подштанники снять. Это все, что у меня осталось после того, как твои дружки со мной закончили сказать в дом, что его подштанники вам точно не нужны. Человек сказать, что вы не из тех громил, что притесняют здесь остальных. Да? Вот, вот оно как. Хо, а выглядишь ты точь-в-точь, -точь как они. Впрочем, я вашего брата никогда особо не, не различал. Без обид, конечно же. Ну да ладно, а ты что? Ты, ты же торгуешь чем-то вроде. Что-то у него есть какое-то дранье, я смотрю, неинтересное. Так, у нас что с монетами-то? 405. Так, у тебя что на продажу есть? Какие-то книжки непонятные. 12 минут золотая чаша слишком будет жирно для тебя. Вот книжки как раз можно от них избавиться. Они не нужны. Барахлишка. Так, давай, баблишка, все сюда. Гони. Так, ну все. С тобой мы разобрались. Ты тут ничего не решаешь, я так понимаю. Дальше. Ты кто такой? Редзик, ты кто такой? Ты что такой синий? Что у тебя? Жизнь до канала, до да такой синевый. Брови ящера сходятся вместе. Потом расходятся. Потом сходится снова. Он так глубоко погружен в свои мысли, что не, подниму, не поднимает взгляда, когда вы приближаетесь. Похлопать его по плечу. Хм, что? О, ты здесь новенькая, верно? Хорошо, хорошо, Чувствую себя как дома. Спросите, есть ли у него какие-то советы для новичков? Совет? Хм, постарай, постарайся не потерять себя, подруга. В этом форте много некогда много достойных, много, много достойных граждан, которые, которых заключение превратило в дикарей. Но позволь этому случиться с тобой. Не позволь этому случиться с тобой. Спросите, есть ли у него что-нибудь на продажу. Спросите ящера, что у него, ну, у него на уме. На уме? А что же еще, подруга? Я размышляю, почему это все исток исчадия. Почему? кто то бред несет. Спросите, что он имеет в виду? Мы тысячи лет пользовались истоком, лечили с его помощью, растили. Почему теперь он вдруг э, стал э, призывать этих кошмарных чудовищ из, из пустоты? И когда Александр станет божественным, так продолжаться не может. Что-то ты какую-то пургу несешь, чувачок. А чем торгуешь? Что у тебя есть на продажу? Угу, товары, да, конечно, взгляни. Опа, какие-то книжки. Книжки, книжки, книжки. Какие дорогие книжки-то у тебя, чувачок. Ты что, тут совсем зажрался, что ли? Я не понимаю. Ладно. Давай, гуляй. Оставим тебя в покое. Так, миссия моя по поиску ведра очередного продолжается. Так. Это кто у нас тут? Г. Г. Гевин. А мы к нему, похоже, уже подходили, нет? Эй ты, ты ведь только что прибыла, да? Скажи, шепчет. Шепчет, ты, «Ты одна?» Спроси, зачем ему это? «Просто у меня есть предложение, очень ценное, но это дело не для большой компании. Я расскажу только одному». Ну, продолжай, продолжай. «В таком случае, слушай, можешь, можешь думать, что я спятил обращаться с таким делом к незнакомцу. Не в этом лагере одни, одни трусы, а у меня мало времени. Очень, совершенно, катастрофически спросить, что он планирует делать». Я долго тут сижу, дол дольше, чем кто-либо другой. Иногда кто-то иногда кого-то забирают. Говорят, их вроде как лечат. Не знаю, верно ли это, но точно не хочу дождаться. Я, чтобы узнать наверняка. Я знаю, как отсюда выбраться. Будет непросто, поэтому мне нужен напарник, только один. Так, так, так. Сказать ему что? Я в деле. Так, сказать, что, как то это все слишком уж удобно, откуда вам знать, что. Отказаться вам нужно думать о своих спутниках Ну давай, мне интересно, я в деле Умница, почему бы и нет, наконец-то я встретил того как... кого-то с мозгами Ну блин, что и говорит то План простой и совершенно надежный Я знаю заклинание, которое может телепортировать тебя отсюда вот Но вот на себе его применить я не смогу А вот вдвоем мы сможем отсюда выбраться Ну-ка, ну-ка, давай-ка дальше Существует артефакт, с помощью которого ты можешь телепортировать меня отсюда а я, в свою очередь, использую заклинание, чтобы освободить тебя. Однако этот предмет находится сейчас в очень неудобном месте. И где же? Эта, ш... эта штука оказалась в крокодиле логове на берегу неподалеку отсюда. Дай карту, я отмечу, как туда добраться. Знаешь, чтобы он притормозил крокодилы и сколько их. Да-да-да. Не настолько много, чтобы столь всякий герой. А, чтобы столь великий герой, как ты с ними не справился. Конечно, я-то уж точно справлюсь. Найди артефакты, мы оба выберемся на свободу. Иди, устрой этим ящером переростком взбучку. Подожди, что у тебя есть? Так, обновление дневника. Какие-то книжки у него есть, смотрю, да, интересные. Это у нас... Ну, короче, книжки, книжки, денег у него нет. Торговать я с ним не буду, покупать тоже ничего не буду. Пока, пока что я жлоб. И у меня денег нет, так. Дал он нам задание, я так понимаю. Крокодилы Так, у нас значит обновочка от магистра Бориса ифон узнал, что ему нужно отыскать торговца по имени Залескар В гулких топях, расположенных за фортом Радость И забрать оружие, нужное для убийства Александра Так, а еще что? Мне встретились. Мы встретились с колдуном Гревином Который утверждает, что знает, как сбежать с форта Радость Мы можем помочь ему в этом деле Хоть он и говорит, что способен взять с собой лишь кого-то одного Какой-то мутный тип, Ну да ладно Одного? Почему не всех? Ага, белые грибочки, белые грибы. Веселее с вами. Точно говорю. Так, дальше, дальше, дальше. Моя миссия по поиску ведра продолжается. Тут же есть однозначно еще, наверное, ведра. Ну, давайте же, давайте, ведра, где вы? С вами я, ухожусь, уже болтал. да. Да, мне и так неплохо. Не хочу тебя брать свою компанию. Напрашивается тут она. Так, здесь же я вроде уже все отметился. Святилище поставлено во славу Люциана Божественного воплощения семерых богов. Склонить голову и беззвучно помолиться. Где-то глубоко внутри себя вы гул, низкую и звучную вибрацию. Ваши колени подгибаются, гул нарастает, мир словно поклон... наклоняется в бок и чернеет. Это телепорт. Куда-нибудь отсюда подальше. так Ведра здесь, конечно, нет. Короче, ладно. Что нам отметили на карте? Какое еще крокодилие логово? Как туда добраться? Так, что у меня тут за отметка? Залескар. Так, какое-то ключевое здание. Жалохвост. Ну мне, кстати, к нему тоже надо было. Вход в пещеру какой-то есть. Крокодил. Что за вход в пещеру? И что за небора? А, ну не боры, это ну та тёт, тёлка, которая не хочет нам снимать с нас ошейник, дура, короче, набитая. Так. А вот здесь вот что-то есть, наверное, по-любому. Но я туда еще не ходил. Ну да ладно. Так, здесь у нас что? Крокодил. Тут у нас крокодил, да? Это вот туда мне типа надо за перчаткой. Ну что ж, поехали. Сходим к крокодилам. Посмотрим, я наверное уже готов, тем более ведра на голове у меня уже у всех Решит ли это что-либо или нет, я не знаю ну, Давайте попробуем Пойдем посмотрим, что там у нас за крокодилы Задание нужно выполнять, потихоньку начинать Задание у меня уже накопилось, так, побег Это понятно, голоса мне меня был, уже пришел конец морской пучине, но неожиданно раздался станистный голос. голос. Ну, это понятно. Знаете, как и казнили магистра тут. Так, это тоже понятно. Пленные эльфами рассказал, что того вот, кто взял припасы грифа, такая же привычка постоянно. А, ну это тоже понятно. Так, ну давай-ка мы это задание сначала попробуем выполнить. Получится, нет, не знаю. Рыбья кость, ракушка, клещи. Все это, конечно, очень интересно. А что, отсюда-то я, наверное, не смогу уже добраться, да? Клещи, 31, золотой стоимость. Ничего себе, я пропустил их. Так, отсюда-то мы не сможем добраться, да? Нужно через замок идти. Эх, обратно возвращаться надо. Надо возвращаться. Так, так, так. Что мои спутники думают? А, надо с ними поболтать. Что мне теперь делать? В будущем я намереваюсь править целой империей, а не каким-то а каким скалистым колочком суши, где из подданных лишь... Чайки да рыбы, рыбки гуппи. <сум> Посему предлагаю очевидный выбор распрощаться с фортом радость и привет, поприветствовать большую землю сказать, что вы рады тому факту, что он выжил в корабль равно, равно, как и я, при, при принцу надлежит умирать от старости на поле брани. Все остальное может быть расценено как слабость. Впрочем, я вполне однозначно осознал, что сегодня не умру, ибо, несмотря на ваш героизм, я все равно упал в воду и начал тонуть. Однако в воде меня настигло нечто. Сотканный из воздуха голос, наполнивший мои легкие, затем внезапно свет, тепло, жизнь. Выразить изумление, вы тоже слышали голос. Правда? Прелюбопытственно услышать голос в той же ситуации, оказавшись в воде, может ли такое быть совпадением? Однако мне любопытно, он колеблется. Скажите, веруете ли вы? Ну, скажем, что нет. Очень рад это слышать. Верующие склонны придавать слишком большое значение этой так называемой скромности, что до меня я исполняю древние ритуалы, моления вяло и неохотно. В конце концов, если вас так и так почитают, как живого бога, публичные молитвы выглядит неуместно, Помпезными, не, рад, не, не правда ли? Спросить принца, как он очучился, как вообще могла особо королевство крови оказаться на форте Радости. Внутри. Произошел небольшой инцидент, какой моим противники не и воспользоваться, чтобы мне досадить. Самая печальная формальная буква закона была на их стороне. Законы тоже мне нет. Я все понимаю, как-то надо удерживать простолюдинов на цепи. Однако, такие, как я, безусловно, должны быть выше законов. Согласитесь, столь много законов держит народ под каблуком власти. Я хочу сказать, что я и есть власть, а значит, я не должен находиться ни под каким каблуком. Мне казалось, это очевидно. Ну, наверное. К сожалению, моя просвещенная точка зрения оказалась скорее теоретической. В противном случае мы бы сейчас с вами не беседовали. Спросить, что за происшествие вынудило его бросить все, бежать из правосудия. Помилуйте, я вас и не знаю, предлагаю оставить в, ваших, в наших отношениях нотку таинственности. Рассказами о судимости можно обменяться позднее. Попросить его позднее рассказать... Попросить его подробнее рассказать о стремлении найти сновидца... Не вижу о чем тут говорить, я просто должен это сделать Это предназначение это грядущего откровения эти изменит весь мир и я это чувствую Улыбнуться, сказать, что, вы, что теперь вам стало любопытно так фыгнуть Так, ладно, улыбнемся Что вполне оправдано Вы узрите множество чудес, уверяю вас Мое убежище горит ярче солнца Я буду, э а потом стану выше бытия Ну давай Так Отойдем Ну ладно. Так, что мне скажет мой скелет? Тебе недостаточно того, что ты за мной ходишь, надо еще и разговаривать. Что ж, давай потявкой посмотрим, будет ли в этом смысл. у Фейна, что на его взгляд нам следует делать дальше. «Я собирался искупаться в море, поваляться на солнышке, почитать интересную книжку». Или, возможно, почему бы и нет, мы могли бы отыскать мою маску и убраться с этого треклятого острова. Должно быть, Фейн видит в вас нечто совершенно чуждое. спросить, как он относится к вашей расе. О, я стараюсь думать о них как можно реже. Примерно столько же внимания, я полагаю, ты уделяешь не недо... надоедливым слепням. Я вовсе не хочу сказать, что с тобой что-то не так, просто ты, скажем прямо, не производишь особого впечатления. Вы не согласны, люди высшей расы, самая предстоящая, самая распространенное. Так, пожать плечами, люди не лучше, не хуже прочих рас, они агрессивные, вечно грызутся между собой, но ради стоящего дела, всегда готовы объединиться, кивнуть в людях мало хорошего. Вы жадные, мелочные, любите загребать жар чужими руками. Ну допустим, этот ответ почти про... подошел к опасной черте. Берегись еще немного, и ты научишься критическому мышлению. Как бы то ни было, вопрос нуждается в дополнительном изучении, и, собственно, скелет извлекает из складок одеяния записную книжку и принимается что-то корябать, потом он делает паузу и смотрит на вас. Прошу прощения, продолжай, веди себя, как тебе привычно, просто представь, что меня рядом нет. Что ж, давай, потявки, посмотрим, что будет ли в этом смысле. Так, вам любопытно, какими они были, эти вечные... Кажется, это первый разумный вопрос, что я от тебя услышал. Учиться у тех, кто превосходит тебя интеллектом, это правильно. Усмехнуться, конечно, именно этим вы и заняты. Прикусить язык, в общем-то, я уже об этом... Ну, давай. Угу. Мы сородичи, принадлежавшие красе, равны которой не было и нет. Мы стремимся владеть тайнами мироздания, мы создаем чудеса, которые будут жить в веках, еще долго после того, как ваши грубые подделки сожрет ржавчина. Так Спросите, и где же теперь эти чудеса, если их строили на века? Я не знаю. Ходят слухи, что в черных копиях нашли что-то интересное. Это место на побережье Жнеца. Я пытался получить ответы на свои вопросы, но мне помешали магистры. Я намерен отыскать все артефакты, которые могла оставить моя раса. Они же не исчезали бесследно. Спросите, как, он, как они выглядели. Наша раса отличалась разнообразием, как кто-то был высоким и гибким, кто-то низкорослым и мускулистым, кто-то обожал яркие краски, а кого-то почти не было видно. Видишь ли, именно это и делает тебя тварью. Какой оптимистичный чувачок. Ты ничем не отличаешься от против людей, точно так же, как и все ящери, похожи один на другого. Взирать на этот мир так же утомительно, как сотню лет пялится в голую стену. Через какое-то время ваш вид начинает внушать отвращение. Я никого не хотел обидеть, разумеется. Повтори, что Так, повтори, что он говорит в настоящем времени, а следовательно, в прошедшем. Нет-нет, мне не следует этого делать. Сперва я должен выяснить, что на самом деле случилось с моими сородичами. В конце концов, я все еще здесь, несмотря на все старания ищади пустоты. Давай сменим уже тему. Спроси Вейна. Так, что, почему он так мало знает об окружающем мире? Мало, а возразить, что об окружающем мире мне известно больше, чем кому бы то ни было. О, возможно, я упускаю какие-то социальные условия и не знаю, какую, какой король вел какую войну, но это мелочи. заметить, что он, судя по всему, небольшой поклонник истории. Вся ваша история, бесконечно нудный список смертных, которые рождались и ничего не, добились, и не добивались и умирали. Разумеется, кто-то из них мог расширить свои владения, другой изобрести новый способ засолки рыбы и что? Где будут ваши королевства через сто лет, а где а через тысячу? Все они обратятся в прах вместе с вашими великими героями, отметить, что он, не, что он же ученый, разве это не делает? Его работу некоторым образом бессмысленной? Спросить Грета, а что, по его мнению, является ценным знанием? Ваши расы и народы приходят и уходят мошки, убежденные в своей значимости перед лицом равнодушной Вселенной. Но Вселенная никуда не девается, меняются законы, которым подчиняются ваши государства, но не законы, мироздания. «Даже когда моя раса населяла эту землю, яблоки все равно падали светки вниз. Я еще не видел смертного короля, который мог бы приказать яблокам падать сверх, светок веток вверх, а огню морозить, не обжигая. Нет, не эти законы действуют навсегда и повсюду, и познать их означает понять, как устроен мир». Вот это полезное знание, все прочее, не, не стоит ничего. Все равно, что спорить, чей песочный замок красивее, когда прибой уже близко. Это маска, которую он ищет, что она из себя представляет. Маска переуплощения, в мое время это была всего лишь модная новинка, игрушка, проще говоря. Как-то раз я сделал такую маску для своей дочери, она весь день потом пыталась убедить меня, что превратилась в свою мать, хотя я и использовал совсем другое лицо. Сейчас, разумеется, эта игрушка сможет стать мостиком между жизнью. Ну и, в общем, она может оказаться очень важной. Благодаря этой маске я смогу менять обличие и странствовать по миру. Как простой смертный я могу быть ящером, гномом, человеком, любым существом, чье лицо я заполучу. Так намного проще появляться в городах и путешествовать. Так, задумчиво, кив... задумчиво кивнуть. Игрушка не игрушка, но это может быть гроз... грозное оружие. Вздох. Кровожадные твари, вы даже детскую погремушку готовы использовать во зло. Именно из-за таких, как ты, прошлое должно быть восстановлено. Мне требуется вышеуказанная маска, чтобы уберечься от агрессивного внешнего мира. Кто? Но Кто знает, сколько зла а, могла бы сотворить с ее помощью какая-нибудь смертная ведьма. Спросить, как он относится к тому, что ему приходится из страха скрывать свое безличие. Из страха? Я тебя умоляю. С чего мне бояться этих созданий? Это разумный практический выбор, ничего больше. Странствовать по миру намного проще, когда мне приходится не приходится читать нотации безумцам с факелами о том, что огонь это не игрушка. Любопытно спросить, как он делает маску, помогающую менять обличие. О, все очень просто. Берешь лицо, одну, одну сферу истока, соединяешь их и получаешь маску. Если соединить несколько одиночных масок лиц со сферы стока, получается маска перевоплощения. Честно говоря, я поражен, что этого не делают все остальные так. Заметьте, что никому не нужны лица, вряд ли валяются на каждом шагу. О да, их множество, сколько сотен тысяч представителей твоей расы умерли за все это время. Почти все они были оприходованы, несмотря на то, что этими лицами еще можно было воспользоваться. Досадно терять столь полезного материала. Увы, без надлежащих инструментов я не смогу снимать лица с трупов, которые ты производишь в изобилии. Так что, если с тебя попадется инструмент, пригодный для снятия лицевых покровов, Да, не знать. Спасибо. Так, другая тема. Так, ух, как мы с тобой долго общались-то. Че-то ты какой-то разговорчивый, а изначально ты и не скажешь, что ты был настроен на разговоры. Где у нас мужичок-то спрятался? Женщина хватается за горло, словно задыхаясь. Дальше. Она видит, в... она видит вас, и в ее испуганных глазах проскальзывает ужас понимания. Ее руки бессильно падают, и она начинает учащенно дышать. Бен Мест, Ифан Бен Мест, ты убил их, он убил их, он убил их всех, убийца. Ифан ответить на это обвинение смехом, хотя оно вполне могло бы оказаться правдой. Сказать, что бояться ей нечего, вам, вам никто ее не заказывал. Подмигнуть тебе и сказать, что вы пришли закончить начатое. Так, ну давай нажмем вот сюда. Ты не скроешь, кто ты такой, убийца, смотрите, смотрите, это он. Серебряный кокоть, собственной персоной Ифан Бен Мест вот он где стоит. Ты что вообще здесь делаешь? Мы там ходим, а он вообще где-то здесь находится. Как это понимать? Что за дела в самом деле? М? А что здесь ходишь? Мужичок, мы с тобой-то еще не общались. Что за дела? Я знал, что мы споемся с того самого момента, как увидел э, этот огонек у тебя в глазах. Сказать, что вы рады, что вернулись за ним, когда корабль начал тонуть. Должен сказать, я тоже. Хорошо, когда есть кто-то, кто готов прикрыть тебе спину в трудную минуту. Поинтересоваться насчет того небольшого поручения, о котором он говорил. Как, кого именно Ифан должен а, здесь убить? Давай, поинтересуемся. Ифан скидывает э, с плеча рюкзак и начинает рыться в его глубинах. Через некоторое время он вынимает оборванную лист бумаги и протягивает вам. На листе вы видите сломанную восковую печать и в, в виде волчьи лапы. Прочти мой контракт и узнаешь. Бен Мест. Твоя цель сам божественный епископ Александр, предводитель божественного ордена. Подберись к нему и покажи нашему благодетелю, почему серебряного когтя боятся... Больше остальных одиноких волков. Если, тебя, если тебе понадобится помощь, отыщи в гетто магистра Бориса, скажи э, ваш девиз э, Глеху Думар, и он узнает тебя. да светит на твой путь, э, Руст Анлон. Вон оно что. Вон там чего у тебя происходит? Оказывается, цель Ифана никто иной, как сам епископ Александр. Он должен обратиться за помощью к магистру по имени Борис в Геттофорта Радость. Ясно. Ну так мы с тобой еще не закончили. А ты. А, ты прошла ты прочла мой контракт. Что означает этот твой взгляд? Ух, перед ним стоит. Э, не, перед ним стоит, стоит непосильная задача. Просиять от восторга и воскликнуть. Мы убьем, Александра. Да да. Он приподнимает одну бровь и, скрестив руки на груди, осматривает вас с головы до ног. Я, не ты. Это мой контракт. Но ты можешь, можешь составить мне компанию. Кивнуть это будет непросто, но вы сможешь, поможете. Ну да. Рад это слышать и взаимно во всех поручениях, которые могут быть у тебя. Угу. Ясно. Не устал еще от этого вида. Сказать, что вам есть кое-что про него знать хочется... Он замирает и бросает на вас неосторожный, неосторожный взгляд, словно дикое животное в лучах фонарей, а бешено несущиеся кареты. «Почему бы нет? Валяй!» Поглядываю на руку Ифона, безмятежно лежащую на рукояти оружия, спросить, сколько таких контрактов он выполнил. Ифон загибает пальцы, что-то бормочет, бормоча себе под нос, это продолжается в течение некоторого времени. 43 плюс-минус, так мало заявить, что на вашем счету гораздо больше трупов. Приподнять бровь и сказать, что это гораздо больше, чем убивали вы. При, принять к сведению, безучастно кивнуть. Вау. Ага, я в общем того же мнения. Что еще ты хочешь узнать? Сказать, что вы обратили внимание на его солдатскую выправку. Он служил служил под началом самого Лицуана. Ифан был... В ордене спросить, может ли он посоветовать, как с ним сражаться. Ага, держись от них подальше. Все они жестокие и безжалостные, словно одинокие волки от рядового пехотинца до высших шишек. Но мы э, хотя бы не пытаемся притвориться овечками. Да, не просто. Я не просто так снял одежды ордена, впрочем, не люблю э, об этом вспоминать. Так, надавить на него, вы хотите поговорить об этом, об этих деньгах сейчас. Ну да, допустим. Спасибо за понимание, а теперь продолжаем наш путь. Подожди-ка, я еще не все с тобой обсудил. Сказать, что вам нужно что-то узнать. Если уж тебе так приспичило спросить, как колдун колдуна, что Ифан думает о Божественном Ордене. Не особо много, честно говоря... А ты что о них думаешь? Сказать, что это божественное спасение до боли напоминает вам тюрьму. Ха, ты наблюдательная. Но боюсь но бьюсь об заклад нашего брата, им тут надолго не удержать. Идем прогуляемся и посмотрим, вдруг удастся обнаружить слепые зоны в их системе наблюдения. Что-то постоянное, я еще с тобой не закончил. Значит, что вам кое-что хочется узнать. Думаю, ты знаешь, обо мне уже достаточно. Продолжим беседу позже, когда хоть чего-то добьемся. Побег на, суху, на сухую лучше не продумывать. Предложите Фану выпив, выпивку из ваших запасов. Хм, давай предложим. Бухнем, так сказать, на дорожку. Потому что крокодил, дело серьезные Нас еще порамсят как следует, если мы не бухнем. Явно удивленный. Ифан с радостью берет у вас напиток. И хорошенько к нему прикладывается. Вот это я понимаю. Он возвращает вам флягу. Взять флягу и сделать глоток. Отказаться, вы хотите остаться в трезвой памяти. Не, давай еще бухнем. Что ты? Алкоголь ударяет в голову, словно пустота. Мир перед глазами начинает кружиться. Да и ноги что-то перестают крепко держать вас на земле. В какой-то момент осознание того, что вы сидите в тюрьме деспотичного ордена, перестает казаться беспросветно плохим. Вспомнил, как... Как мы давили сивуху в, в лагере вместе с Рустом и парнями. Хотел бы я, чтобы они были рядом. А вот скажи мне, если бы мне, э, не зас... мы не застряли тут, чем бы ты занялась по жизни? Сказать, что вы бы стали, вы бы стали снова <laughs> срезать кошельки. Давай, скажем. Достойная мечта, подруга. Очень достойная. Ну я ж вор, что я могу еще сказать? Э, Ралик копченый, Это пойло по... Пробила меня сразу до мочевого пузыря, и если позволишь. Ну, давай, давай. Хорошая бухать-то. Все, со всеми побухали. Со всеми все выяснили. Можно продолжать дальше свой путь, путешествие. Итак, на чем же мы остановились? Ах, да, крокодилы, мать вашу. Так, пошли-ка. Проверим, навестим наших, так сказать, дружков, крокодильчиков. Но мы все никак выбраться не можем. Блин, как же здесь все плотно, а? Кто-то тут по пути нам попадается, все общаются. Все чего-то нам хотят сказать. Ну как же пройти мимо-то, а? Тут что-то какая, какой-то конфликт выясняет. Давай вломимся-ка. Прошу нас извинять. Ты говоришь со мной, а не с ней, сам. Во имя Люсиана, Баладир, ты ведешь себя как безумец. Повтори, что ты сказала моей жене, ну же. Извиниться и отойти, ощутив, что ситуация лишь накаляется. Спросить, можете ли вы помочь, разрешить их спор, ухмыльнуться, похоже, дела принимают неинтересно наоборот. Ну давай спросим. Отвали. Ну же, сла сам. Это правда. И ты сам знаешь, ей так лучше. Ну и что, что вышло некрасиво. Да я бы лучше тысячу раз обливал, обливался до смерти, чем позволил Алам меня взять Если бы она была моей женой, я был бы за нее счастлив Блеклая улыбка скользит по губам Балладира Ты ей никогда не нравился Так, ох ты, нихрена он его рубанул Че тут творите, беспредел среди бела дня Милицию сейчас вызовем Да нахрена, чем мы совсем что ли с дуба рухнули Ты что творишь, что беспредельник Человек бросает быстрый взгляд на лежащий рядом труп, а затем поворачивается к почти готовому грубу, сжимая в руке окровавленный молоток. Пораженно заметить и пробормотать, что он только что хладнокровно убил разумное существо. Спросить для кого предназначен гроб, для только что убитого. Сказать, что вы сделали бы то же самое, варвар одобрительно хмыкнуть, никому нельзя позволять так с собой разговаривать. Ну допустим. Он кивает вам и возвращается к своей работе, взяв очередной гость, Он загоняет его в сундук, в стенку. В сундук. И что, и все что ли? Я-то думал, сейчас какие-то квесты мне надают тут. Ну ладно, нам с текущим уровнем по шее бы, лишь бы не надавал никто лишний раз. Ну Какое у нас сейчас крокодилы, только на уме Не пошли крокодилов гасить уже цветочки пособираем василечки по дорожке так тут кто-то к нам подбегает я смотрю ох ты ага нашел и тебя такие красные мне сказали красные опасные, а потом дохлый <с> рифами говорит вздохнуть на вашу на вашу жизнь снова будут покушаться честно говоря вам это уже порядком прискучило да ты да что ты друг какое покушение убийство Время вышло, ваше высочество. Потанцуем. Оу-оу-оу, полегче. Разошелся. Нифига, у него третий уровень. А у нас-то он нас всех поджарит сейчас. Значит, попался какой-то нам чувачок по дорожке, который ни с того ни с сего захотел вырезать нашего, так сказать, компаньона. Но мы попробуем остановить это... Это, без... это, короче, недоразумение И попробуем сейчас вырезать в ответку его Так, что нам нужно сделать? Если мы зайдем в спину, я так полагаю, он нас ударит Если мы зайдем в спину более грамотно, то ничего не будет Ага, грамотно не получилось Грамотей хренов, а он все равно нас рубанул Ну тогда мы пока сделаем благословление Теперь он к нам повернулся лицом. Блин, я-то хотел зайти ему в спину. Ну да ладно. Получай тогда в лицо. Урон, конечно, у тебя, как я погляжу, очень критичный. Что у нас может наш наш бомжароскелетон? Он может возгорание произвести. Я так понимаю, да? Что он еще может? Вот, с мертвым нам никак сейчас вообще не нужно. Короче, я даже не знаю, что он может, но пускай он подойдет и как следует его отшлепает по его наглой, так сказать, по его наглой заднице. Так, это что у нас? Что-то удаленное, да, я так понимаю? Ну, давай попробуем, жахнем его огоньком. Вроде жахнули. Что мы еще можем? Каменный удар мы нанесем, но он далеко слишком. Подойдем поближе тогда. Подходим поближе, и каменный удар ему прям по голове. Ох ты, как нехорошо-то получается. Я хочу ему по голове бросить, а в итоге бросаю на всех. Очень даже нехорошо. Так, ну давай, лучник, Пробужи, же, выноси его. Выноси этого интересного типа. Так, цель слишком далеко. У тебя арбалет, цель слишком далеко. Ты ничего не не попутал, нет? У тебя же арбалет, елки, палки, а? Как она слишком далеко-то? Вне зоны видимости? Почему она вне зоны видимости? Да, почему она вне зоны видимости? -то? Вот теперь... А что-то маленькая какая-то область обзора для того, чтобы с арбалетом должна быть намного больше. Ну капец. Неужели он один всю нашу шайку вынесет вот так вот? Я думаю, что нет. Мы сейчас что сделаем? Поднимем, наверное, щиты. Хоть немножечко восстановим себе бронебойности, бронеспособности. И нанесем сокрушающий удар. Могучий удар оружием по земле сбивает с ног. Ага. Ну я смогу его сбить или, или не смогу? Я прям даже не знаю. Ага. Ну давай сокрушающий удар, что я не знаю. Как-то вот так, чтобы не зацепить меня. Физической броней заблокировал, да? Вот ну, ты же зараза-то, а! Он нас реально сейчас так вынесет? Один какой-то шипздик. Нам навалял по самое небо... не могу, я вообще не знаю Горю, горю, горю, ай, горю, горю, горю А, жизни-то убывает, вообще утекает просто Ну давай попробуем Капец что это такое за чувачок? Всего лишь третьего уровня, он нашу шайку пытается вынести в одиночку. Это просто ужас, товарищи. Да не притворяйся ты мертвым, не надо. Используй давай свои способности, или так его бей, что ли, я не знаю. Так, давай еще. Бей так его. Ну, ребятки, я не собираюсь тут помирать. Давайте, что-нибудь уже решайте. Иначе он нам сейчас тут вообще наваляет жестко. Пригвозди его, что ли, уже как-нибудь, я не знаю. Иначе нам реально тут не поздоровится. Так вот, что ли. И воодушеви, что ли, всех. Если, конечно, получится. Вроде что-то немножко получается. Иначе нам реально здесь плохо придется. Вы оказались в непростой ситуации. Если вы хотите, то попробуйте сбежать. Нет, мы не сдаемся. Мы никак не сдаемся. Так, отойти, что ли, или в огне стоять, жариться. Даже не знаю, если честно. Каменную броню себе навешать. Но он сейчас будет это, я так понимаю, атаковать. Он пригвожден и двигаться не может. Если мы от него отойдем. То что будет? Ну, давай физическую броню себе повысим. И раз. Чтобы она у нас была, по крайней мере. Ну и щиточком в него запустим. Ну и все, и отойти попытаемся. Но если мы отойдем, он нас, по-моему, ударит, да? Все, тогда стоим до последнего. До победного, так сказать. Все пытается вырезать. Но ну, думаю, кого-то у нас все равно вырежет сегодня. Да. Нет, он использовал просто-напросто броню на себя. Да капец, мы так реально сейчас все вымрем здесь. Пора уже с ним что-то делать, что-то решать. Давай я закончу, пожалуй всю эту историю. Но, похоже, у меня ни хрена не получится. Попробуем с адреналинчиком тогда. Как-то слабовато все равно. Тогда зайдем еще раз за спину и сделаем им критический удар. И последний удар за скелетом. Быстро отдыхаем. Быстро-быстро восстанавливаем жизни. Неужели мы это сделали? Восстанавливаем жизни. Как хорошо, что у меня есть с собой спальник. Что мы вот прям так на месте смогли восстановить, иначе бы мы сейчас сгорели, я так понимаю, да? Ну вот он наш первый враг, и мы его повергли, так сказать. Вроде такой маленький, а такой противный, я в шоке, если честно. Он реально чуть нам не накостылял всем. Ну, я, конечно, не сомневаюсь, что мы бы его победили, но, блин, как-то начал даже нас в одиночку раскатывать. Это мне не нравится. Какие-то мы дохленькие ребята. Так, что это вообще было? Кто такой? Это было забавно, да. Мало что может доставить столько удовольствия, как зарезать головорезов. Это головорез был. Сказать, что для недавней, для недавней мишени наземных убийц он ведет себя до неприличия беззаботно. О, к подобным вещам быстро привыкаешь. Это уже далеко не первый раз, когда кто-то э, сует денег какому-нибудь недоумку и посылает прикончить принца. Но я вам скажу одно. Тому, кто хочет со мной разделаться, придется очень сильно попыхтеть, чтобы одолеть меня. Да ты крут, чувак. Все недочеты, которых они, э, пос, которых они, недотёба, которых они посылали до сих пор, это просто оскорбление моему клинку. Значит, вот оно как. Тебя хотят подрезать. Сколько за тобой наемных убийц гоняется? Их можно исчислять десятками, я полагаю. Однако, если говорить о тех, что проявились после моего изгнания, их всего пять. Да, пусть приходит. Это полезно. Всегда быть на стороже. Хм, оптимистично смотришь. Молодец. Одобряю. Итак, э, все-таки мы никак не можем добраться до наших крокодолоидов, блин. Не получается в этой серии, я так понимаю, да, то есть и, скорее всего, продолжим в следующий. На сегодняшний день пока что это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте э, нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе э, новых видео, выходящих на моем канале. С вами был Олег. Всем всего хорошего и до новых встреч.